Я хочу сказать огромное спасибо клинике Smile Eyes и его главному врачу Татьяне Юрьевне Шиловой за то, что у нас теперь есть 150% зрение взамен тем минус 5, а может быть даже и больше, которые были у моей старшей дочери Любы. И это очень круто услышать, как твой ребенок утром радостно кричит из своей комнаты «Мама, я все вижу!» Я очень рада, что спустя 10 лет моих мучений и страданий с очками и динзами Теперь я могу совершенно спокойно утром открыть глаза и видеть все, что меня окружает Это очень классно И мне кажется, что если вы чего-то боялись, то ну, пора перестать бояться и менять свою жизнь к лучшему это стоит. Ну Почему мы сделали выбор именно этой клиники и именно этой технологии? Потому что когда-то, много лет назад, я делала тоже операцию по коррекции зрения, у меня тоже был большой минус, и я делала ее по технологии лейсик. Это больно, неприятно, у этого есть... И Именно этого метода есть свои издержки. И поэтому, когда Любаша нашла эту клинику и этот способ, врачи обещали, что это будет самый комфортный и самый малоинвазивный способ исправления коррекции зрения. Вот насколько это так? Ну, это правда так. Я просто смотрела на своих друзей, которые делали ласик, и они спустя неделю ходили с красными глазами и практически ничего не видели. Я на следующий день проснулась уже зрячая, и у меня, в принципе, ну, ничего не болело и меня не беспокоило. Как бы только первый день сложно, а так все остальное время у тебя моментальный результат и никаких ограничений. Так что Так что мы это можем круто. рекомендовать операцию в клинике Smile Ice по этому методу это действительно того стоит И я отдельно могу порекомендовать этого хирурга, потому что в процессе операции мне стало страшно и другая бы просто сказала молчи и терпи но Татьяна Юрьевна меня поддержала и рассказывала мне все, что происходит чтобы я не чувствовал себя такой испуганной и мне это помогло как-то это ну, перенести спокойно. Спасибо большое клинике Smile Eyes и Татьяне Юрьевне за эту операцию и за то, что теперь человек видит все вокруг идеально.